Пластины опорные, для станочных приспособлений, применяются для позиционирования при установке и зажиме деталей в станочных тисках. Чаще пластины в наборах изготавливаются одинаковой ширины, но разной высоты парами. Пластины закалены и попарно отшлифованы, точностью не менее 0,01 мм. Отклонения в параллельности не более тысячных на 100 мм. Реже изготавливаются наборы, в которых пары не только разной высоты, но и разной ширины, это увеличивает избирательность при том же количестве парных пластин. С помощью этих пластин детали устанавливаются параллельно базовой поверхности тисков и на заданном расстоянии над ней. Часто это происходит, если высота заготовки меньше высоты губок, и пластины позиционируют заготовку на нужном уровне позволяя протачивать пазы, выборки и прочее. Подкладки необходимы для приподнятия заготовки при необходимости ее сквозной обработки, дабы избежать повреждения корпуса. Длина пластин по возможности должна равняться длине губок, используемых тисков. Поэтому и опорные пластины выпускаются разных длин под размер тисков.